Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch. Канал только о смарт-часах. Ну вот наконец-то началось. Началось в 32 странах. Началось Россию и Азию. Побрили, конечно, кроме Южной Кореи. А что началось? Тогда обновление началось. Началось обновление. Весит оно 316,14 мегабайта. В этом обновлении, значит, как вы видите вот сейчас на английском языке, будет добавлен а, наконец-то, или добавлена работа датчика измерения температуры кожи. Но актуально это будет только для женщин. Почему? Потому что он будет а, заточен под то, чтобы как-то там отслеживать менструальные циклы. Теперь я понимаю, почему на Западе так много мужиков меняют пол. По Походу знали они об этом и решили, чтобы не отставать, чтобы функция для них работала нормально это сделать. Но ну, это шутка, конечно, такая трагичная шутка. Так вот, дорогие друзья, сегодня я тоже себе хочу поменять регион на часах э, на Британию, поменяю, э, установлю это обновление и более подробно о нем расскажу, если что. Обновление это часов будет в паре с обновлением Samsung. Здоровье. там добавятся все эти функции короче чтобы отслеживать уже на смартфоне ну и в том числе на часах samsung здоровья вот кстати это обновление я его еще не установил или сегодня установлю ну естественно буду отслеживать и мониторить интернет на предмет того как можно это реализовать в странах где это недоступно поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал все в описании видео чтобы не пропустить самое интересное тем более если вам это недоступно так же как и большей части так скажем мира поэтому будьте в курсе колокольчик на все пока!